Здравствуйте, дорогие солисты! Очень часто вы, наверное, слышали в свой адрес такую фразу, что некому будет вам, бедняжки, стакан воды ты подать в старости. Говорят, в старости и пить-то не особо хочется, и как-то не верится в то, что водопровод отключат, вода в реках кончится. Если что, вот приезжайте к саяна шушинской ГЭС, которая сейчас на видео. Воды хоть залейся, хоть запейся. Понятно, что нам эту фразу преподносят в переносном смысле. Мол, некому за тобой будет в старости ухаживать. Но вот если взять моих предков, то дедушка не требовал ухода, 80 лет э, просто взял, внезапно умер. На даче ничто не предвещало беды, хотели праздновать его 80-летие, но не дожил трех дней, сердечко стукнуло и все бабушка помучилась подольше бабушка дожила до 92 лет но ухода какого-то она требовала пожалуй последние две недели она самостоятельно передвигалась по квартире она сама себя обстировала, сама себе готовила даже ходила в магазин и в общем-то в трезвом у и в здравой памяти отошла в мир иной за две недели до этого отхода она упала в квартире и не смогла подняться. Но что-то уже случилось с организмом. Последние две недели она провела в лежачем положении. И ей действительно требовался уход. И естественно уход осуществлялся с помощью ее дочери, моей мамы. И я тоже в этом деле помогал. Но вот вопрос. Вот эти две недели жизни вот из-за вот этих двух недель жизни люди у нас пекутся, что, мол, ну, стакан воды некому будет подавать, сколько стоит две недели вашей жизни, если их обеспечить, допустим, на полном пансионе ну, возьмите какой-нибудь, для примера дорогой отель, сколько там стоит номер чтобы вам еду туда привозили, напитки и все такое и это, пожалуй, будет теоретический максимум той цены, которую вам придется заплатить чтобы за вами Поухаживали две последних недели. Медицина у нас по-прежнему бесплатная, в больничку отвезут. Главное только позвонить, вызвать скорую и суметь им дверь открыть. Психологи же как будто сговорились и в один голос утверждают, что всем, кто детей не хочет, всем, кто не имеет детей, надо срочно, блин, взрослеть. Странное, конечно, утверждение. Можно подумать, что такие люди, как Диоген, Кант, Никола Тесла, были до конца жизни детьми и как-то вообще ни разу не повзрослели, однако при этом умудрились стать очень великими людьми. На самом деле, стоит себе честно признаться, что детей люди не особо-то хотят. 70% детей появляются незапланированно. Об этом говорят многие доктора, в том числе и доктор Курпатов. Есть такой у нас известный человек. Он говорит, что для того, чтобы... А задачиться появлением потомства надо просто сойти с ума. В дикой природе так оно все и происходит. Посмотрите, пожалуйста, на всех этих вот собачечек, как у них появляются, собственно, щеночки, что они для этого делают и в какое состояние они впадают для того, чтобы этих щеночков заиметь. Они вообще себе не отдают никакого отчета в том, что они делают. У человеков разумных есть специальный механизм, который призван свести нас с ума для того, чтобы мы случайненько заделали диточек. Работает этот механизм весьма рандомно и включается в тот момент, когда э, самка человека разумного видит э, самца человека разумного, но не всякого самца, а того, который вот ей э, с точки зрения ее мозга наиболее подходит в данный момент, с точки зрения э, совместимости и перемешивания генома одновременно, там, в общем, какая-то своя логика. Но если эта система включается, самочки человека разумного быстренько в кровь вплескивается столько гормонов, что она начинает сходить с ума. Она тупо влюбляется. Она влюбляется в этого э, самца человека разумного и, собственно, под дает ему всяческие сигналы, что, мол, люблю, хочу, давай ко мне, давай, того, всего пятого, десятого. Самец человека разумного тоже видит красивую, замечательную, классную дамочку, самочку и тоже сходит с ума. И вот в какой-то момент определенного вот этого сумасшествия у них внезапно вдруг ни с того ни с сего получаются диточки. Чтобы диточки случайно не получались, человечество изобрело всякие разные противозайчаточные средства. Почему противозайчаточные? Потому что, как говорят, дал бог зайку, даст и лужайку. Так вот, чтобы зайку бог не давал, надо юзать вот эти противозайчаточные средства против заек. Ну а как же потом быть со стаканом воды? Что же в старости-то бедному старому одинокому человеку-то делать? Заняться-то, блин, будет совершенно не о чем можно подумать. Компьютеры отключат, интернет отключат, друзей не будет, выходить на природу нельзя, на даче жить нельзя. Да ладно, вы что, шутите? Старости, конечно, избежать нельзя, но можно избежать немощной старости, некрасивой старости. Это усилия, это работа, это продолжение взросления. Когда вы ищете способы поддерживать бодрость, вовлеченность во что-то, заботитесь о разнообразии своей жизни, об интересе к миру и себе, о том, чтобы полноценно у вас работал мозг, вы, скорее всего, в старость войдете очень бодрым и энергичным человеком. Ни в коем случае ваша жизнь не должна наполняться какими-то негативными эмоциями, приводить вас к каким-то депрессиям, чтобы вам было плохо, потому что, ну, как бы депрессия – это плохие гормончики, это кортизольчики всякие, которые, э, в том числе, в больших количествах негативно воздействуют на наш с вами организм человека, так сказать, разумного. Я всегда говорил, что жить солисту надо так, как будто у тебя на самом деле есть семья, как будто тебе надо обеспечивать 3, 4, 5, 10 детей. То есть работать надо, зарабатывать, вести полноценную, максимально полноценную и полную эмоции жизнь. А вот то, что ты не потратил на детей, нужно в первую очередь инвестировать куда-то для того, чтобы сформировать пассивный доход такого уровня, чтобы не зависеть от государственных пенсий и от всяких разных катаклизмов. Вариант второй. Если у тебя все-таки есть дети один или два, это довольно-таки стандартное число для любого человека. Ты можешь, конечно, вести жизнь соло, может она тебе нравится. Но вот у тебя есть какие-то дети, возможно, они подрастают, возможно, они уже выросли. Но нужно не зависеть от желания или нежелания этих детей за тобой в старости ухаживать. Потому что дети бывают разные. Понятно, что если ты рождаешь там 10 детей, один или два окажутся к тебе максимально привязаны настолько в эмоциональном плане, что будут за тобой ухаживать в любом состоянии. А если у тебя один или два, то у тебя как бы лотерея. Они либо захотят это делать, либо не захотят. Либо скажут, да нафиг нам этот балласт, давайте его сдадим в дом престарелых, давайте, может быть, что-нибудь ему в еду подсыпем. Много таких историй, когда стариков пытались жить сосвету для того, чтобы получить их там дом, наследство, трехкомнатную квартиру и что-то еще. Различные народные предания от разных народов кишаты историями о том, что... Стариков в старости, старых немощных уносили куда-нибудь в лес, уносили куда-нибудь на гору В общем, каким-то образом от них избавлялись, потому что это лишний род, лишняя заморочка, ну как бы он совсем не нужен Вот дети это делали со своими родителями и нет никакой гарантии того, что твои дети не вырастут именно такими но даже если у тебя есть дети они вырастут классными замечательными и заботливыми то вот скажи пожалуйста ты как хочешь их напрягать в старости своей старостью и немощностью у них возможно своя будет там какая-то жизнь свои интересы а тут ты такой больной прикованный к кровати требующий стаканов воды и еще утку для того чтобы эти стаканы выходящие из тебя надо было утилизировать каким-то образом я лично постараюсь в своей жизни сделать так чтобы мои дети этого не видели это наверное самый замечательный подарок своим детям который мы можем им дать в старости не омрачать их существование своей немощностью и беспомощностью взгляните на мир трезво сейчас существует уже много всяких разных сервисов для людей и постепенно развиваются различные сервисы именно для одиночек за границей, говорят, есть такие браслеты, которые одеваются на руку и твой врач прекрасно знает о твоем состоянии 24 на 7. Если с тобой что-то случилось, то сразу там подается в больничку сигнал и к тебе выезжает бригада скорой помощи, чтобы тебя утилизировать на носилке и отвезти в больничку, чтобы там с тобой провести уже необходимые процедуры, после которых ты либо вернешься домой, либо не вернешься. Это уже дело десятое. Зависит от того, в каком то и вообще состояние, но для этого не требуются дети для этого требуются социальные службы которые блин уже как бы есть вы скажете что в россии это не слишком развито я вам скажу знаете вот у нас в городе появилась первая частная скорая помощь первая частная скорая помощь оказывает различные услуги которые не оказывает обычная бесплатная в частную скорую помощь можно позвонить и организовать даже перевозку лежачего больного до аэропорта Не совсем задача скорой помощи, я вам скажу, но они этим занимаются, потому что это за деньги И я даже уверен, что если вы им заплатите достаточно много, они привезут вас провести ваши последние дни Где-то вблизи саяна шушинская ГС под шум водосброса Воды здесь хоть залейся так что главный вопрос вашей жизни, это не то, кто вам будет подавать стакан воды, а хватит ли у вас на это, собственно, денег. Если у вас в старости на это денег хватит, то разницы нет, кто будет вам стаканы с водой носить. Абсолютно нет. Наоборот, найдется множество желающих заниматься этой несложной работой ухаживать за старым немощным человеком это может любая сиделка любая молодая женщина которую возможно нарожали какие-то другие люди ну она будет это делать вот в сегодняшних деньгах там за 30 за 40 50 тысяч в месяц они это уже делают если вам какие-то люди говорят о том, что вы бездарно проживаете свою жизнь бесцельно, можете напомнить о том, как они бесцельно прожили свою жизнь, пытаясь выплачивать все ипотеки, кредиты, и горбатились при этом на трех работах. Сто пудово вы проживете больше, потому что у вас в жизни будет поменьше стрессов, будет поменьше скандалов и всего такого прочего. Вы, скорее всего, проживете намного больше, чем среднестатистический гражданин, который вынужден заниматься проблемами своей семьи. А вообще говорить со всякими левыми людьми о смысле жизни бесполезно. У вас есть свой смысл жизни, вот его и придерживайтесь. Спасибо за внимание.